Привет! Back. Привет! Привет! Здравствуйте! Здрасте. Здравствуйте! Здравствуйте! Всем привет! Замечали такое? Возвращайтесь из страны, и вам автоматически хочется поприветствовать каждого встречного соотечественника. Но после пары хмурых взглядов всякое желание пропадает, и ты такой Да я дома почему так происходит почему наши люди несомненно очень душевные по своей природе так закрыты? И почему иностранцам очень легко удается делиться своими эмоциями с первыми встречными сегодня мы попытаемся ответить на все эти вопросы для этого отправляемся в город форт галли на юго западе шри-ланки да и самое главное чтобы не пропустить новые выпуски обязательно ставь лайк этому видео подписывайся на канал и жми колокольчик начинаем Итак, я отправился в Галли. Маршрут это распространенный, и очень много автобусов идут в том направлении. От Хикаду выехать 18 километров, и со всеми остановками на дорогу уйдет минут 40. Билет стоит 100 рупий, это 30 наших рублей. Помимо своей богатой истории, Гали это еще и городок для состоятельных ланкийцев и туристов. Здесь и дорогие бутики, и рестораны вип-класса, и то, зачем я приехал. Обмен валюты. Имейте в виду, что в Гали вы поменяете свои доллары на местные рупии по максимально выгодному курсу. Но вернемся к вопросу приветливости наших и иностранцев. Это загадка. Это загадка, как и Нет. носить маски. Потому что они здесь носят по две маски и прозрачное забрало, А наши не носят маски. Это, наверное, как-то связано. <смех> Нет, я думаю, что это связано с тем, что холодно и серо. Холодные серая, и тебе не хочется не то, что кому-то улыбаться, тебе себе улыбаться в зеркало не хочется. А здесь, да, все зеленое, все яркое. А вы откуда? Вообще из Крыма. Поняли, что Россия агрессивная среда, и решили путешествовать. Это в Турции кажется. такие же люди. Машут, здороваются, подходят, пытаются разговаривать. Это приятно. Хотят пообщаться все. Мы ну, спра... очень лучшие молодцы, ну, Мы давно путешествуем. Поэтому мы уехали из России, чтобы поближе быть к людям, которые тоже улыбаются. Еще нашел одного русского очень открытый парень. Я говорит по-русски, чуть-чуть. Можно разговаривать, я, я не говорю 100%, я говорю хорошо по -русски. Почему сри ланка сейчас очень ярко? Сейчас Россия холодная, да? <связано> Зима, я знаю. Почему ланкицы так много улыбаются? сури очень хорошая страта. Это нет большая страта, очень бедный страта. <связано> очень хорошие люди, да? Смайлинг, да? <связано> Это нормальная сури культура. Отвяжился в океане и сейчас следует главной достопримечательности этого городка, к форту Галли, который был построен в свое время португальцами, и потом перестраивалась крепости голландцами. Но по итогу эта крепость включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО и считается обязательной к посещению каждому туристу. В свое время крепость служила местом остановки кораблей, следовавших из Европы в Азию и считалась главным фортом Шри-Ланке. От религии, от погоды, от моря, от океана. А у нас получается все динамично, все меняется. Плюс нету фундамента, потому что каждые там, буквально 30 лет кардинальные изменения. То коммунизм, то независимость до этого, там царская Россия. Был утрачен как бы вот этот религийный составляющая, на что ну, можно опереться. Ну, мне кажется, что здесь у них такой очень плавный, размеренный способ жизни, когда никто никуда не спешит, когда как бы, все успевается, сезоны резко не меняются, то есть это всегда тепло, максимум дожди идут, и ну, нет потребности какой-то... Куда-то стремиться, куда-то бежать, что-то пытаться преодолевать, да, то есть они в более таком э, размеренном состоянии живут. Именно поэтому, мне кажется, они больше улыбаются, чем мы славяне. Буду им говорит, что расслабься, получил удовольствие, что а у нас даже, ну, самый главный посыл. Ты раб божий, наказание, наказание, наказание. То есть, постоянный человека на уровне, где-то там, в глубине чувствует, что он что-то не так сделал. А здесь наоборот, что все нормально, Буда меня спасет, все хорошо. Сейчас зашел в супермаркет, чтобы взять холодная кока-кола и первый раз на Шри-Ланке иду дегустировать уличную еду здесь какая-то выпечка люди подходят берут прям так очень даже активно sugar. ну что переходим к дегустации национальной шри-ланкийской уличной пищи тесто как в пончиках. на большой конюшеной 25 в питере заходите кстати Легендарная кафешка. Ну не только что из печки, конечно, уже полежали. Может быть, даже еще и вчера пеклись. Очень много здесь приставал. Каждый хочет на тебе заработать. Все подходят, спрашивают деньги, что-то предлагают. Я от них реально уже устал. <мышляет> не надо. Гуд? <Good. мышляет> Юля. Юля. Остап. А вы сами откуда? Украина, львов. Если буддизм, индуизм, да. Если из ис исламских лонкийцев то они не очень приветло смотрят. То, что мы, допустим, не кричим каждому привет и не улыбаемся, это не говорит о том, что мы духовно бедны, согласитесь. Да, но здесь нету, что это лучше, чем то, или мы хуже. Просто, ну, и это хорошо, и это хорошо. Мы такие, какие есть все. Мы также добрые, мы всегда помогаем, но мы, мы не улыбаемся всем. Я не вижу себя. Это хорошо. Это да. Но они такие, мы такие. Это нормально. Это хорошо даже. Теперь я понял, почему здесь только мусульман. Вот прямо позади для меня мечеть Миранджума, которая расположена в непосредственной близости от маяка. Это современное здание, которое построено в стиле португальского барокко. На данный момент это действующая мечеть и одно из самых красивых сооружений в Южном полушарии. Думала, что это за здание. И вот сейчас получила ответ на свой вопрос. Мы из Беларуси. По поводу ланкийцев они не парятся, потому что многие живут в бедности, но прям они кайфуют, стоят, улыбаются их не что не парит. И нас, конечно, много что объединяет, Братья славян. Вот у меня была пара с России, две пары с Украины, вы с Белоруссии. Почему все-таки мы не настолько позитивные? Начинаешь с людьми, с русскими общаться или просто даже кому-нибудь скажешь привет. Как правило, люди просто пройдут мимо и тебе не помашут, ничего не скажут. На ваш взгляд, почему такое происходит? Сейчас, каждым годом, больше путешествую, больше знакомясь тоже с какими-то русскоязычными людьми. Мне кажется, мы становимся более открытыми. Мы, например, не улыбаемся и сразу не идем на контакт, не потому, что мы плохие, не потому, что мы закрыты. Ну, наверное, потому, что у нас так сложилось, у нас такая культура. Мы в этом живем, для нас так кажется нормально. У них другая культура, у них они, наоборот, открытые, добрые, улыбчивые. После общения с ребятами у меня осталось больше вопросов, чем ответов. По своему опыту путешествий знаю, что нашим людям очень присущая жертвенность, ведь часто соотечественники делились со мной последним куском и выручали в самых безвыходных ситуациях. На мой взгляд, у многих из нас еще с детства задавили нашу эмоциональность фразами типа «Скрамнее надо быть», «Выше головы не перепрыгнешь», «А ты чё, самый умный?» Думаю, вы с легкостью можете продолжить этот список в комментариях, и я очень рад, что давно выкинул этот мусор из своей головы. И продолжая путешествие по Шри-Ланке вместе с вами. Уже совсем скоро я выдвигаюсь вглубь острова, где буду отмахиваться от змеи, убегать от диких кошек и готовить скорпионов на ужин. Так что если я останусь живых, то до встречи в следующей серии. Всех обнял, ваш бродяга Лука.